Всем привет! Сегодня будем готовить карпа в сметане, запеченного в духовке в рукаве. Чтобы рыба получалась максимально вкусной, нужно избавиться от речного запаха и привкуса, характерного для карпа. Небольшой секрет, как это сделать, увидите в данном ролике. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем выпотрошенную тушку карпа и делаем поперечные надрезы на расстоянии около сантиметра друг от друга. Как с одной стороны рыбы, так и с другой. Затем посыпаем карпа солью. Перцем. Приправой для рыбы. И хорошо натираем всю тушку, включая брюшко. А дальше очень важный момент. Замаринованную рыбу сразу не запекаем, а отправляем в холодильник на 1-2 часа. Именно такой нехитрый ход и позволит нам избавиться от речного запаха и привкуса. Пока рыба маринуется, нарезаем четверть кольцами лука. И полукольцами лимон достаем рыбу из холодильника хорошо натираем ее сметаной со всех сторон включая брюшко закладываем в середину половину мука Немножко солим его, перчим, а дальше вставляем в разрезы дольки лимона. Несколько лунтиков лимона кладем также внутрь карпа. В оставшийся лук добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Теперь берем рукав для запекания, высыпаем туда лук, разравниваем его и сверху на луковый слой выкладываем подготовленного карто. Завязываем рукав с двух сторон. С помощью зубочистки делаем сверху несколько проколов для выхода пара и отправляем нашу рыбу в заранее нагретую до 200 градусов духовку на 30 минут затем аккуратно разрезаем рукав и продолжаем запекать еще 10 минут вот и все вкуснейший карп сметане запеченный в духовке в рукаве готов при подаче рыбу можно посыпать цедрой лимона